Здравствуйте, дамы и господа. Попало мне только что на глаза. Ну, как, не только что, часто попадается на глаза. Ну, я так понимаю, на этом просто многие пиарятся, видно, на Савченко. И одно видео о Элоне Маске. Ну, кто не знает, это основатель PayPal Компания и Tesla Motors. Также еще одной компании. Zip, по-моему, называется. Там как-то. Не в том дело. Это Elon Маск Это второй, можно сказать. Ну, его читают вторым после Стива Джобса, который я основал. Три компании, которые изначально в доходах числились в убытке, не было ни разу у них прибыли. И в то же время, как они вышли на биржу, стали одни из самых высокодоходных компаниях. Ну, я не об этом хотел сказать, это так просто к слову, я к этому вернусь. Я хотел сказать о Савченко, почему все так пиарят вот этот момент, когда Савченко прилетела и не обнялась Тимошенко. Почему так на это все обращают внимание, вот она не обнялась, как бы не захотела обняться. И вот и вот э, на этом все очень э, акцентируют внимание э, хотя любой кто был закрыт хоть раз на кпз или еще где-то или сидел э, и должен понимать что выйдя оттуда Пока там сидишь, ты выходишь, от тебя запах, от тебя, ну, так как там нормально не помыться, там, э, как сказать, ну, вот как забитый зверь вот, выпустить э, из клетки. Понятно, что у Савченко реакция такая была, ну, ей надо было, как бы, не хотела свою, как бы, личную зону кого-то подпускать, так как... Э, ну это логично, И это не имеет отношения вообще к тому, что она как-то... Э, к тому, к чему ведут все вот эти новости. Я вообще не понимаю вот этого. Не, понимаю, что каналы, новости на этом пытаются пиариться. Ну, потому что самим они, например, не выдержали того, чего, например, выдержала Савченко. Они не смогли так продержаться долго. Они не смогли свою позицию отстаивать ну так как отстаивает она ну вот просто если даже вот так взять как, как женщина мне вот как мне Савченко она не очень привлекательная но она такая более ну как сказать пацанка так это можно сказать в то же время у нее она очень, надо как это сказать, политически уверена в своих, в своих, в своих намерениях. Я не знаю, как правильно выразиться короче смысл в том, что я хочу сказать, что э, не воспринимайте именно вот это. Просто это произошло уже давно, когда ее выпустили, уже сколько времени прошло, а до сих пор в интернете вот эти вывески на каждом шагу, там э, до сих пор на этом многие именно пиарятся. О том, что Савченко не захотела обняться с, с Тимошенко. Тимошенко тоже, чтобы там на нее не гнали, она тоже сколько просидела и любой кто был хоть немного закрыт, даже на сутки если его закрывали, человек там многое осознает и много отрывается от этой реальности и начинает осознавать ценность вообще жизни и всего. Поэтому любой человек, который уже был закрыт какое-то время, он уже намного мудрее становится, больше понимает и ценит то, что имеет. А о канале, то, что канал, вот это вот я иногда какие-то свои высказывания говорю, вообще, ну, я понимаю, что это все не складно, можно было бы это все красиво делать все, но я на этом не зарабатываю. У меня просто есть такая возможность. Ютуб дает такую возможность любому человеку просто открыто высказаться высказать какое-то свое мнение что-нибудь э, высказать открыто раньше такого не было такой возможности и это вот действительно та самая свобода когда ты можешь высказать все что у тебя о чем ты думаешь открыто Хотя взять, не так понимаю, что в той же России, наверняка, вряд ли кто-то сильно сможет высказать свое мнение, ну, так вот, безнаказанно я об этом. если кто против там власти или что, ну я так понимаю, может я ошибаюсь, конечно, но в этом плане Украина и ушла вперед в плане достоинства, ну, не достоинства, а свободы слова, да, могут говорить, что там власть кого-то преследует другую, ну и так далее, ну смотря все на это через ту призму, что ну, это политика, короче, не хочу в политику лезть. Я образно вообще выразился, что YouTube нам дает возможность просто высказаться. Просто сказать свое мнение. Просто поговорить. Захотелось там, вот, вышел покурить. Захотелось что-то сказать. Ты можешь спокойно это сказать в интернете открыто кому интересно может посмотреть потом написать отзыв высказать свое мнение и так далее и этот канал который я сделал это не для того чтобы там сейчас на нем там зарабатывать сильно или что я даже монетизацию собираюсь отключить Потому что, ну, это же не заработоки на этом, ну это не для этого, просто это как хобби, э, как хобби как-то немножко себя реализовать в чем-то свое гражданское, как, как сказать, мнение высказать по той или иной, по тому или иному вопросу и, и все. Просто приятно, что есть такая возможность и все высказать вот так вот просто в интернет. И кто-то, возможно, потом это услышит и свое мнение тоже выскажет. Ну вот как-то так. Я свой канал я только для этого и сделал. Вот эти два канала. Один, мошенник Украины, для того, чтобы информировать общественность о разного рода преступных схемах криминальных кругах, чтобы обезопасить э, как можно больше людей, от разного рода мошенников и жуликов, ну и показать разные способы, какими их пытаются, например, обмануть, кинуть, развести. И вот этот «Good Miss UA» Надо вылаживать летсплеи, но те же самые play игр, прохождение игр это делается только для того, чтобы... это как мой, просто как хобби такое. Надо сказать, в детстве не наигрался компьютер. Так вот сейчас, или игровую приставку, вот сейчас наверстываю упущенная такое как хобби можно сказать ухожу от реальности временами так виртуальные миры игрового мира ну и то что во время стрима можно пообщаться с разного рода людьми только для этого ну вот как-то так короче спасибо за просмотр кто посмотрел спасибо за просмотр до новых видео. Все жду, когда побольше людей будет на канале Мошенник Украины. я смогу запустить свои проекты на эту тему. Обещать людей о интересных схемах э, мелкого мошенничества бытового, которое происходит ну, на каждом шагу в кругу мелкого криминала. Ну, мер, мелкого, я говорю, что там, ну, бытового, бытового, мелкого, ну, как-то так, короче. Я вообще не знаю, надо это кому-то, не надо, потому что мне это тоже не очень все легко душу открывать. Неизвестно кому, неизвестно вообще, это надо кому-то, не надо. Я говорил, что я это просто делаю, просто, как, ответственность чувствую, что должен рассказать о разных видах жульничества, которые окружают и которые обычные люди могут его не знать. И иногда попадаться на такие ну, виды. Поэтому я решил такой канал сделать мошенник Украины, и тем самым общественность оповещать о разного вида разводах и так далее ну вот как-то так спасибо за просмотр и до новых встреч